Когда я играл в DLC версию Cuphead, оказалось, что есть еще один секрет, который я недавно открыл: когда вы проходите воздушных асов и на первом этапе побеждаете бульдога и он бахается на землю, то на замену к нему прилетают 4 его щенка с реактивными ранцами. Заметьте, что реактивные ранцы испускают белый дым. Если вы сделаете все правильно и нанесете достаточно урона, что сзади будет идти теперь серый дым то откроется секретная фаза, где вы можете сразиться с пятью щенками и, и большой собакой, которая выступает в роли главного босса, которого надо победить, и все свое внимание и всю атаку мы направляем именно на большую собаку, иначе вы не пройдете этот уровень. Если тебе понравилось, и ты хочешь узнать больше секретов в Cuphead и в других играх, то подписывайся, это бесплатно.